Как выполнить задачу, которая тебе бесит, которая тебе очень не нравится. То есть тебе нужно сделать какую-то работу, но тебе она не нравится. Как все-таки заставить себя сделать, как в себе взрастить эту решимость и сделать эту ненавистную работу. Оставайся до конца, смотри ролик, будет интересно. Всем привет, ты на канале Брамовед. Здесь мы обсуждаем различные жизненные ситуации, находим пути их решения. Я предлагаю пути решения. Говорим о философии, психологии, о нашем обществе. Меня зовут Антон Шульгин, я дипломированный психолог. Если у тебя есть психологические запросы, обращайся ко мне. Буду рад тебе помочь. Итак, давайте поговорим сегодня об очень интересной теме. Я думаю, каждый из нас с ней сталкивался... У каждого человека есть эта ахиллесовая пята. Она заключается вот в чем. Значит, когда есть какая-то задача, которую тебе нужно выполнить: написать контрольную работу, написать диссертацию, перекопать траншею, вбить гвоздь, да. В общем, есть задачи, которые тебе нужно сделать, но тебе не нравится их делать, тебе ты не хочешь это. Собственно говоря, Отношение к любой поставленной задаче может быть только две Ну принципиально Либо тебе это вдохновляет, тебе это нравится делать да, Есть какая-то задача, которую тебе кто-то поставил, или ты сам себе поставил И тебе нравится это делать, без проблем, идешь и делаешь Но зачастую в жизни бывает обратное Когда либо сама жизнь тебе ставит задачу, либо ты сам понимаешь, что тебе нужно это сделать Но тебе это не нравится, ты не хочешь это делать Собственно говоря, ну, выхода по большому счету три по большому счету три а, первый выход это самый неоптимальный это стиснуть зубы начать это делать да не нравится да неприятно больно противно но надо и все идешь и делаешь ну так себе вариантик так себе вариантик Вторая, а, способ второй способ решения проблемы это прокрастинация то есть откладывать, откладывать, откладывать, чтобы потом, может быть, либо оно само рассосется, да, само решится, или там, за меня кто-то решит. В общем, как-то может быть там какие-то условия появятся более благоприятные, и я сделаю это. И третий есть способ. Есть третий способ. Я сейчас о нем хочу вам, собственно говоря, и рассказать. Третий способ. Я не знаю, как его назвать. Вот реально, я думал, как же его назвать? Но это некий есть вот такой вот феномен нашей психики, действительно, эта штука работает, эта штука работает на мне, вот сто процентов Сначала маленькая история, маленькая история, вот представь, у тебя есть ребенок, пять пятиклассник он приходит с, со школы, и у него завтра контрольный по математике, он не любит эту математику но ты понимаешь, что заканчивается четверть, а у него там не очень хорошие оценки Нужно исправлять ситуацию И ты говоришь, дорогой мой, иди садись, делай уроки Садись, делай эту математику А он не любит эту математику Что будет? Ну Ты не заставишь его делать Это будет очень сложно Это будут нервы, психи Это он, сопли, слезы, слюни и прочие всякие <соценно> выделения В общем, он не захочет это делать но что, если ему сказать, знаешь что, возьми-ка ты учебник по математике и кинь-ка ты его под, под кровать. Вообще возьми, возьми вот листок бумаги, разорви его, вообще, выкинь его. Возьми тетрадку по математике просто попрыгай на ней. То есть дай выходу своих негативных эмоций наружу. Просто дай и закрой дверь. В общем, что нужно делать? Нужно оставить этого ребенка наедине одного в комнате, и дать ему просто побеситься. Пускай он покричит, я ненавижу эту математику, я не хочу это делать, меня это бесит. Тут главное, чтобы просто из него вышли эти негативные эмоции, что наш ум, он а, впадает в такой, как будто в гнев, да, в такое чувство неприязни. И идея заключается в том, что если мы дадим возможность, безопасную возможность выйти этим эмоциям, то второй вспышки гнева, второй вспышки таких вот эмоций, она не будет, ее невозможно, потому что ты, как говорится, весь свой пар впустил в гудок, все, он вышел. Это очень классный феномен, мне он очень нравится, я сам часто это делаю, то есть мы даем возможность этому ребенку порать, побеситься, попсиховать, что-то разорвать, вот то есть чтобы из него через тело, важно именно через тело, через органы чувств, Вышли от это, этого, вот, вот этот негативный настрой ума, он проявился и вышел из него И тогда буквально через 5-10 минут можно вернуться в комнату и сказать, слушай, давай все-таки сделаем Тут, тут, тут не сложно, да, прям, прям, прям по-быстрому сделай и все, все будет хорошо И вы увидите, что ребенок начнет делать, он успокоится, он перебесится Главное ему дать вот, вспыш, вот эти вот вспышки выйти Что делают родители? А огромная проблема. Огромная проблема, когда человек поступает неправильно. Вот когда ребенок начинает чему-то противиться, и видно, что у него вот уже подкатывает, и он сейчас начнет истерить. И вы всячески пытаетесь его оградить, сказать, нет, не истери, не надо, не надо, не надо, не делай этого. И тем самым не даете возможности вот этому гневу выплюснуться. И вот этот гнев, что он уходит? Он уходит в себя. Вот это раздражение, раздражительность, неприязнь, вот эта вот такая вот гнебливость. Оно уходит, оно никуда не ушло. Это не пережитая эмоция. Потом запишу ролик интересный про непережитые эмоции, что они с нами могут сделать. Какие приколы по здоровью мы можем получить. И вот эти непережитые эмоции, они нам очень могут сыграть плохую службу. После того, как вышла эта вспышка гнева, особенность нашей психики такова, что второй вспышки гнева не будет, ее невозможно. Невозможно за короткий промежуток времени взорваться второй раз. Это невозможно. Можно взорваться один раз. Пускай этот взрыв произойдет, пускай он будет направленный, вы скажете границы этому взрыву, придадите некие границы рамки, где это можно, как это можно сделать, что можно разбить, что можно повредить, что можно, а чего нельзя. И когда это выйдет, то вы увидите, что он просто через это успокоится и начнет делать работу. Я лично сам видел, наблюдал такие ситуации, собственно говоря, я вам делюсь, это не, мой, не мое ноу-хау, я просто это, на это обратил внимание я посмотрел как люди делают что потом происходит с ребенком он становится шелковым уже становится все хорошо и он продолжает дальше работать и дальше выполнять свои домашние работы. и точно так же у меня когда я смотрю что что-то мне нужно сделать и мне это не нравится я чувствую что я когда начинаю об этом думать я начинаю заводиться я начинаю всячески там прокрастинировать но если я все-таки даю себе возможность выйти в негативным эмоциям, взять что-то там взять тарелку разбить просто парать куда-то что-то там грушу побить но как только через тело у меня выходит эта эмоция я сразу же успокаиваюсь и я могу спокойно начать э, выполнять свою работу дальше здесь важный момент очень важный момент даже два момента первый момент когда вы соберетесь вот попробовать, если вы попробуете эту методику, я надеюсь, вы попробуйте. там два есть условия, очень важных первое условие нужно заранее, заранее очертить себе границы, что можно делать в этой, в этой как, так сказать, вспышке до гнева а что нет, вот эту тарелку я могу разбить, а вот в морду дать кому-то я уже не могу, то есть ну, лучше постараться заранее, когда вот ты чувствуешь, что вот припирает, припирает, припирает и вот, вот заранее под, подготовить какую-то подушку, где можно там ремнем похлестать эту подушку, да, что-то попинать, что-то там, какую-то чашку разбить. Лучше это очертить заранее, потому что у всех темперамент разный, может быть, у вас вспышка такая, что вы себя не проконтролируете в нужный момент. И второй момент тоже немаловажный. Второй момент. Нужно, чтобы вас в этот момент никто не видел это очень важно потому что если вас кто-то увидит в этот момент особенно по работе это будет полная жесть вообще вас в этот момент никто не должен видеть а если вы не сможете сделать так чтобы вас в этот момент никто не видел то... Вы предупредите этого человека, скажите, что у меня такая психологическая методика, я так вот работаю, я так вот преодолеваю трудности. Главное, вы должны его предупредить. Если вы предупредите его, тогда все будет хорошо. Собственно говоря, я вас призываю попробовать, попробовать, если перед вами стоит задача, которую вы вот не хотите делать, да, она вас вызывает раздражение, вы начинаете заводиться. Заранее подумайте так. Что я могу разрушить? Что я могу вот такое, вот, под, попинать подушку, да, что-то там тарелку раз, разбить? И просто посмотрите, чтобы в этот момент никого не было рядом с вами. Нагрутите себя по максимуму. Походите, возьмите, если у вас нужно сделать какую-то какую бумажную работу, да, возьмите эти бумаги, походите, посмотрите на них. Постарайтесь, чтобы у вас в этот вспышка гнева, она возникла, доведите ее до максимума и просто вылейте ее, вылейте, вы, выскажете все, что вы думаете, там можете там матомарать, все слова поганые какие знать, можете кричать. Дайте себе 5-10 минут максимум на выход этого гнева, и как только он выйдет, Потом спокойно садитесь и делайте работу. Вы увидите, что второй раз вспышки гнева не будет. И в принципе последующие разы, как только вы это сделаете, вам намного полегчает, вы успокоитесь и сможете сделать свою работу. Итак, с вами был Антон Шульгин. Подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Напиши, пожалуйста, в комментарии, а как ты справляешься с теми задачами, которые тебя откровенно бесят. Мне интересно узнать. Увидимся!